Привет, друзья! Вы на канале EasyToInstall. install Меня зовут Виталий. Вот такие фары с цветными линзами вы, наверное, уже видели. Возможно, вам интересно, что там внутри и как это сделать. Если это так, то сейчас я покажу, как это делается. Внутри находятся светодиоды RGB. Два разных комплекта сегодня мы установим на эту машину. Итак, первое, что нужно сделать, это снять фары. Для этого нужно освободить и снять бампер. Без него фары не снимутся. Для того, чтобы разобрать фару, нам понадобится фен, ну и пластиковый инструмент, куда без него. Так, а ну еще отвертка. Отвертка нужна, чтобы поснимать все, чего нам мешает. Так. Все фары разные, поэтому единого сценария нет, но смотрите внимательно, какая у вас фара, что на ней можно открутить и откручивать. обламываем аккуратненько так и здесь отклеиваем резиночку так так подстелим вот такой коврик красивый В бабушкин цветочек Так, уложим ее сюда, ну и займемся. Так, во-первых, вот эта лампа, она не даст разобрать, это точно я помню. внимательно осматриваем ну вроде больше ничего нет так вот этот не вытащился болтик саморезик вот так ну и а теперь чтобы раскрыть нужно прогреть вот этот весь контур где находится у нас герметик Здесь нужно разъем отцепить там Внутри Чтобы не оторвать Так, и ну, Аккуратно это Так, не ползешь Green Так, светодиоды у нас разные, но как раз есть возможность рассмотреть два варианта установки. То есть есть вот такой, есть такой. Ну, как бы здесь три светодиода RGB, здесь один супер яркий. Ну вот сейчас разберем линзы, посмотрим, какой куда удобнее установить. И установим. Так. Если снять линзу отсюда то ее настройка не изменится, потому что можно не трогать наклонные поверхности, а вытащить только линзу. И таким же образом посадить ее на то же место. Так, вытащим лампочку нет, лампочку не будем вытаскивать, разъем просто. Итак, э, ну, в принципе, нам нужно попасть внутрь. Сейчас разберем, посмотрим, как у, нас, как у нас там кто себя чувствует. Так, линза, значит, у нас снимается таким вот образом. Что-то она вся мутная, надо будет ее протереть заодно. Так, ну и что мы видим? Можно вот сюда посадить эту линзу. Ой, этот светодиод. Так, разберем до конца. но ну, здесь крепить некуда то есть как бы его крепить нужно сюда потому что он будет светить главное чтобы попадало на рефлектор на рефлектор нужно светить в обратную сторону то есть по-хорошему нам нужно светодиод прикрепить сюда так сюда Так, так, так, вот так. Так, но ну крепление у нас здесь не совпадают. Здесь продумано крепление, чтобы его сюда ставить, но оно не совпадает. Поэтому будем переделку делать. Главный принцип такой, нужно расположить светодиод так, чтобы он светил на рефлектор попадал. Он будет, рефлектор будет отражать в линзу. Провод хорошо бы по центру вывести, но по центру он у нас не попадает, поэтому надо будет немножко, здесь просто крепеж идет, самой линзы, и надо будет немножко сдвигать в сторону, в сторону, в эту, так, в эту, вот сюда, здесь мы просверлим отверстие. Так, пока фару уберу. Так, отверстие должно быть где-то здесь. Так, примерно будет вот так. Да, все правильно, провода попадают. Все хорошо. Итак, засовываем сюда светодиод. Так, сажаем его. Вот так он у нас будет посерединке находиться. Так, и тут у нас получается кусочек лишний. Надо его тоже откусить. Так, все отлично, супер. Ну и так как у нас этот на двухстороннем скотче, я думаю, этот на двухсторонний скотч тоже можно посадить и будет все отлично. Так, скотч возьмем 3м, он для крепления прозрачный, для крепления видеорегистраторов на стекло. Они с него они не падают даже при разогреве. То есть я так думаю, что если даже он будет греться, то не отвалится. Так... так и теперь сажаем его Ага. у нас тут вот так и вот так отлично так ну и приклеим его хорошенечко чтобы он у нас не бегал. Куда попало? Так, все отлично. Здесь уплотняем. Есть. Так, ну и что? Собираем. Обратно. Так, светодиод сидит. Линзу перед установкой я протру, чтобы не было на ней отпечатков и никаких лишних таких дел всяких. Так сажаем на место и фиксируем. Как было? Теперь сажаем линзу на место. Так, и можно закрутить на саморезы. Ну и снимаем вторую линзу, сразу не отходя от кассы. Здесь у нас ксеноновая линза, ксеноновая лампа с линзой, но ну, разницы нет. Так, она немножко по-другому устроена. Это линза ближнего цвета, она у нас с перегородочкой, чтобы отсекать пучок света, идущий наверх, чтобы не слепить встречных водителей вот она так ну вот здесь я думаю нужно как то вот так вниз тоже приклеить замечательно подходит так и вот здесь надо тогда дырочку прорезать Так, ну, я откусил провод для того, чтобы протащить его в маленькое отверстие, чтобы не делать огромное. Думаю, так будет правильнее. Так, здесь у нас будем сажать на металл, поэтому я думаю, надо сначала обезжирить его. Так, протираем, обезжириваем. И теперь... Приклеиваем наши диодики. Так, получается вот такая вот красота. Оно мешать потоку света не будет, но светить будет на рефлектор все четко. Выкидываем все стружки. Так, протираем эту линзу тоже. Закрываем. Так, ну теперь нужно соединить разъем обратно и вытряхнуть здесь мусор для того, чтобы фару обратно собирать. Я вернул провода в исходное состояние. Так, и теперь нужно установить линзу на свое посадочное место. Вернем на родину, так скажем. Так, саморезы. Так, и теперь нужно вывести за пределы корпуса фары два разъема, чтобы их потом соединять. И есть один нюанс: для того, чтобы фара в будущем не потела. А потеет она от подсоса воздуха. То есть, если воздух, здесь есть дыхательные отверстия этой фары. Вот оно, вот оно. И как бы, если она, и вот она. Если фара дышит через эти отверстия, то они вот с фильтрами, то она потеть не будет. Но если подсос воздуха будет около стекла, то стекло будет потеть. И вода будет скапливаться, конденсат будет скапливаться в фару сюда. Это совсем нехорошо. Но для того, чтобы не было подсоса, нужно вытащить весь старый герметик, который здесь есть, и удалить его. И заполнить пространство свежим герметиком. Свежий герметик продается там же на AliExpress. То есть я оставлю ссылку в описании. Ну, в данный момент я буду освобождать от старого герметика. Процесс достаточно трудоемкий. Показывать его на камеру нет смысла. То есть как бы берете просто отвертку, греете феном и отверткой выковыриваете. Ну начало покажу, так как это слишком долго, то это совсем неинтересно. Ну и вот таким образом по всей фаре. Ну вот я вычистил. Примерно должно быть вот так. Если вам не хочется так тщательно вычищать в принципе есть отличное средство скажем вам лень или ну просто нет желания можете не чистить можете так собрать и после второй или третьей переборки фары лень как рукой снимет так Следующим шагом будет заполнение герметиком. Герметик продается вот такими вот рулончиками. Вот. То есть нужно будет взять вот такую колбаску и аккуратненько уложить ее в канавку. Так, это уже можно делать. Без фена. Так, начнем с какого-нибудь угла. И немного растягивая, равномерно укладываем ее в паз. Для того, чтобы потом стекло его аккуратно размазало и вклеилось хорошо. Вот и теперь также нагревая феном этот герметик усаживаем туда. А, стоп, надо вывести разъемчики. Теперь смотрим, здесь у нас есть вот стеночка, которая так выходит никуда. Вот сюда можно и вывести. Вот сюда, наверное, можно вывести разъемчики. Так, и вот здесь можно залепить герметиком старым, который остался, который мы выцарапали. Разогреть и заклеить. И он будет держать очень хорошо. Перед тем, как собирать, я думаю, не лишним будет проверить, как работают наши английские глазки. Они программируемые RGB. Сейчас у них демо режим. Ну, то есть мы видим, что все работает. Все прекрасненько. Можно смело собирать. Вот так все готово. И теперь нужно давить его немножко под углом в эту сторону. Продолжаем греть. Сажается и снимается только на горячую. Поэтому... Нагреваем хорошо. И если мы разбирать начинали с этого края, то собирать нужно будет с этого края. И давим до того, пока не защелкнуты замки. Все замки должны защелкнуться. Примерно так так теперь собираем назад пластиковые детали которые снимали Устанавливаем ресничку так, и нужно подклеить резиночку. Ну и пока клей сохнет, займемся второй фарой. Итак, устанавливаем фары на свои места и одновременно подключаем провода. от двух блоков пойдут для подключения сразу же их обкультурим так где мы оставляли выводы вот они подключаем Так, фиксируем изолентой. Так, ну и нужно собрать их вместе, так, чтобы они не трепались и были презентабельно выглядели соединяем их вместе в нескольких местах можно полностью изолентой зафиксировать нужно к балке привязать их хомутами пластиковыми подключаем с этой стороны так И точно так же фиксируем изолентой. Так, и далее. Вот эти провода параллельно цепляются на э, габарит. Но ну, я бы рекомендовал зацепить все-таки через выключатель. Потому что это все-таки не габариты. И иногда нужно их выключить. Так, ну вот здесь... В этом автомобиле уже было ранее подключено световое оборудование через кнопку и габариты. То есть вот он выход. Я прикреплю туда же на старую цепь. Включаем габариты и видим, что все у нас заработало. на обоих фарх все, остается только собрать и радоваться жизни. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, сборку я снимать уже не буду. Подписывайтесь на канал, увидимся в следующем ролике.